Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко, приветствую Вас на моем канале. В этом видео расскажу в какой срок нужно принять наследство по закону и по завещанию. Для приобретения наследства наследник должен его принять, то есть совершить действие, направленное на приобретение наследства или отказ от наследства. Исключением из этого правила является наследование выморочного имущества, для приобретения которого принять не требуется. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. По общему правилу наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. В медицинском свидетельстве указываются дата и время смерти гражданина. соответственно момент смерти, а значит и время открытия наследства исчисляются с даты указанной в медицинском свидетельстве смерти. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. А в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, день и момент смерти указаны в решении суда. Специальные сроки принятия наследства. В том случае, когда для гражданина право наследования возникло только вследствие непринятия наследства другими наследниками, такие лица могут принять наследство в течение трех месяцев с дня окончания шестимесячного срока. Если право наследования для гражданина возникло вследствие отказа наследника от наследства или отстранения недостойного наследника, Такое лицо может принять наследство в течение 6 месяцев со дня возникновения у него права наследования. течение названного 6-месячного срока начинается на следующий день, после даты отказа наследника от наследства или отстранения наследника. Как видно, срок принятия наследства не зависит от того, принимается наследство по закону или по завещанию. Пропуск наследником установленных сроков приведет к отказу нотариуса в выдаче свидетельства права на наследство.